Так второй, выберите способ привлечения трафика. По сути вариантов здесь два, платный и бесплатный, органический. Во втором случае придется запастись терпением, ждать нужно до года или использовать публичные площадки, смирившись с тем, что ваш контент вам не принадлежит.